Всем привет, друзья, подписчики и просто случайные зрители. Решил записать видео на тему, что делать, если забыл головной убор дома. Другими словами, делаем кепку из газеты. еще размера газетки я не нашел, поэтому склеиваю две половинки газеты. Можно не склеивать, но я склеиваю для крепости, как бы вдруг там ветер, ураган или еще какие неприятности. А, Наклеем промазали. Совмещаем две половины газеты. А, с первого раза может не получиться, это очень сложно. Но стараемся, чтобы все было идеально. Совместили, прогладили. Если где-то что-то не нравится, подровняли. Как говорится, клей высыхать не сразу. Все же это еще раз прогладили. Теперь берем и ищем, как говорится, сложу, точнее, сложили пополам. Мы ее просто-напросто совмещаем низ газеты первого листа и второго. И проглаживаем вверх газеты. Все готово. Теперь берем за край правого угла и тянем в середине. Совмещаясь с центром листа. Проглаживаем получившийся угол. Также поступаем с левого угла. Раз, два, с, как говорится, три Прогладили. Замечательно. Низ. Де э тянем краю, который получился от угла. Проглаживаем. И еще раз сворачиваем. Свернули, прогладили. Отлично. Тут главное все хорошо прогладить. Переворачиваем. Получившиеся уголки я Отлично, я проглажу, э, проклеиваю клей, как и говорил выше для крепости. Ну, вы можете это уже как говорится на ваше усмотрение. Хотите проглаживать, хотите нет. Про, точнее, проклеивайте, хотите не проклеивать Проклеили, согнули, прогладили если недостаточно проклеили добавляем клей в принципе клея не жалеем клей у нас завалить отлично теперь берем от края и тянем к середине проглаживаем разворачиваем и повторяем операцию еще раз Согнули, прогладили, еще раз прогладили для уверенности, перевернули. Берем за верх, который у нас получился, и тянем к низу, практически к основанию нашей кепки. Прогладили получившийся сгиб и спрятали его за наш кантик. Перевернули, согнули по низу до края углов прогладили хорошо прогладили и теперь берем за угол и тянем до упора от середины чтобы получился уголок своеобразный такой подтянули прогладили также вторую сторону подтянули прогладили и спрятали под получившийся кармашек раз два отлично проглаживающих еще для уверенности открываем нашу шапку получается у нас пушки крае уложен и проглаживаем получается уголок этот уголок сгибаем вы это уже как вы сами смотрите как до края как с нашей кепки был, так прогладили спрятали в кармашек, получившийся бортик бортик кармашек можно и эту же процедуру повторяем со второй стороной шапки положили, прогладили, согнули, прогладили и спрятали в конь. Отлично. Так, теперь задняя сторона кепочки согнули, прогладили. Ну, практически что. Хорошо прогладили. И кепка наша. Можно сказать, и готова. Вот она, вся наша кепка из газеты. Буквально за несколько минут мы получили процентный головной убор спасибо что смотрели спасибо что вы с нами подписывайтесь на канал кто не подписался пишите комментарии ставьте лайки спасибо пока пока